принятия торговых решений сегодня нас ожидает крайне насыщенная торговая сессия сегодня поздним вечером будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора это первое важное мощное событие этой недели и если немножечко забежать вперед и попробовать по Рассуждать на тему потенциальной реакции рынка, можно заранее предположить, что это событие претендует на то, чтобы спровоцировать всплеск волатильности самого высокого уровня в этом году. Он, правда, только начался, но заседание Федрезерва, именно исходя из ожиданий, которые сейчас присутствуют, точно станет источником серьезных движений всех финансовых активов. Что касается в целом повестки экономического календаря. Начнем мы день с американской статистики в 13.15 по EDP. Это предварительный, предвосхищающий отчет Non-Farm pearls по рынку труда. Для разминки, опять же, будет интересно оценить состояние американского, данного сектора американской экономики. Далее в 14.30 нас ждет производственный индекс канадской экономики. Мы с вами ранее правильно определили перспективы движение канадского доллара и поставили на то что этот инструмент будет укрепляться оказались правы потому что Укрепление с вчерашних максимумов значительное 1.3307 текущей котировки и наша долгосрочная цель 1.32. Я думаю, что мы к ней очень близки. После этого в 15.00 по GMT отчет АСМ производственного сектора США. Далее в 19.00 по GMT фактически само решение Федрезерва по ключевой процентной ставке. Волатильность на факте решения уже начнет расти. Но самое интересное, будет в 19.30 по GMT, это пресс-конференция руководства Американского Центрального Банка, главы Федрезерва Джерома Паула, с оценкой перспектив роста инфляции, экономического роста, с как бы анонсом дорожной карты того, что ставка будет в последующие периоды. И, может быть, во всем этом трейдеры увидят намеки на какое-то смягчение в перспективе конца 2021. 2023 -го года или уже заходом на 2024 год, смягчение монетарной политики. Давайте с индекса доллара начнем. 101.90 по данному инструменту мы видим сейчас. Еще раз повторяю, друзья, что сегодня нужно пристегнуть ремни, быть предельно внимательными к тому, что на рынках происходит. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, проверьте, стоят ли стоп-лоссы, это важно. Не нужно недооценивать такого формата события. По ожиданиям американский регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов. Это самые скромные темпы повышения за последний год. И уже много было спекуляций на рынке, что решение о росте ставки на 25 базисных пунктов может быть интерпретировано как еще один шаг американского регулятора в сторону постепенного завершение очередного цикла роста ставки и как бы вот этот веревочный мостик, который будет связывать жесткую политику с потенциальным смягчением. Но многие эксперты, и я, собственно, присоединяюсь к их рекомендации, Советуют ни в коем случае не делать поспешных выводов на текущем этапе, потому что риторика американского регулятора может оказаться жесткой. Мнения экспертов расходятся. Они считают, что последних макроэкономических данных и снижения инфляции достаточно, чтобы ФРС успокоился, поднял ставку сейчас на 25 байсных пунктов в марте, или на такое же количество пунктов, после чего сохранил выжидательную позицию и после начал снижать. Другие считают, что ничего подобного, инфляция все еще остается высокой, поэтому ставку нужно повысить до 5%, и если индекс потребительских цен не стабилизируется после марта, то ставку нужно будет уже тащить и выше, в район 5,5% и, возможно, даже 6% вам нужно определиться друзья к какому лагерю трейдеров вы относитесь я сторонник все-таки тех кто считает что лучше сделать больше сейчас Федрезерву, нежели чем меньше и кстати говоря идея того что ставка должна вырасти выше пяти процентов ее поддерживают и многие представители голосующего комитета американского регулятора тоже нужно как бы делать соответствующий вывод из этого поэтому если я уже отметил свою приверженность идее того, что Федерезерву лучше пока что проводить и дальше жесткую монетарную политику. Я, соответственно, в списке своих долгосрочных идей индекс доллара оставлю в числе тех инструментов, которые я покупаю. Ну, наверное, вы мое отношение к доллару знаете. Золото 1925 долларов за тройскую унцию настроения по индексу рыночных настроений снова изменились. Сейчас у нас толпа в продажах. Распределение сил 80-20, я вам вчера говорил, смотрите, друзья, за тем, как меняются настроения и реагируйте на них, если вы считаете и согласны с тем, что психология на рынке имеет очень большое значение и сейчас реально подсказывает, как зарабатывать. Я, соответственно, когда увидел вчера снова изменение позиционирования трейдеров и толпа, когда развернулась, залезла в продажу, принял решение золото снова купить и моя Цель, уже вам известно, повторно, это 1950 долларов за тройскую Омсу. Учитывая, насколько серьезный нас ожидает сегодня день, я думаю, что на волатильности мы можем уйти как раз к данному рубежу. Рынок нефти 85,66 немного восстанавливает позиции. Большое спасибо китайским данным по производственному сектору, которые выросли как индекс 47,1 до 51. То есть индекс шел в зону восстановления. Впереди ОПЕК, решение по квотам, имбарго на поставку российских нефтепродуктов, разумеется, это приведет к еще большему сокращению объемов нефтедобычи в России. И на этом фоне, я думаю, что может выстрелить идея именно роста котировок бренда и WTI. Евро против доллара 1.0865. Если в понедельник мы анализировали слабые данные по ОВП Германии, когда в четвертом квартале а темпы роста ведущего локомотива на ЕС сопросили на 0,2%, и это вернуло на рынок мрачные перспективы для еврозоны в целом, то вчера эту картину несколько смягчил отчет по, по еврозоне в целом. Положительная динамика за четвертый квартал, рост на 0,1%. Это успокоило инвесторов, и сейчас мы, конечно же, теперь тоже сфокусированы на решении Федрезерва и завтрашнем решении Европейского центрального банка. Цель 1.10, друзья, по-прежнему весьма вероятно и я лично визуализирую, что до данной планки мы доберемся, где нужно будет уже фиксироваться. По другим сделкам без изменений. Доллар иена. Ждем развития нисходящей динамики. Доллар канадец, как я уже отметил, благодаря сильному отчету по ВВП, который не разочаровал ноябрьские цифры, рост на 0,1%. И это помогло канадской валюте сейчас в копии с ростом цен на нефть. Очень высока вероятность того, что мы доберемся даже в рамках текущей торговой сессии до уровня 1.32. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!